Конференц-залы на 150 и более мест требуют особого подхода к акустике. Центральная проблема – создание равномерного звукового покрытия. Потолочные акустические системы здесь не подходят в силу малой мощности и наложения звука от разных динамиков. Возникает эффект звуковой каши. Настенные системы также не позволяют излучать волну равномерно. Звук идет в одном направлении и резко затухает в середине зала. В обоих случаях слышимость для каждого ряда будет плохая. Линейные массивы – идеальное решение для таких залов. Это колонна динамиков, расположенных по дуге. Звуковая волна от массива равномерно распределяется по всему залу. Только с подобным оборудованием можно создать здесь оптимальную акустическую картину. В центральном зале МОС Энергосбыта установлен линейный массив испанского производителя Amate Audio. Им можно управлять по локальной сети или по Wi-Fi, что позволяет с помощью ноутбука или планшета проверить и настроить акустическую картину в любой точке зала. Линейный массив является основным устройством звуковоспроизведения в зале. С его помощью озвучивается как видеопоток, так и голоса докладчиков на конференциях. Высокая мощность акустической колонны позволяет донести все нюансы произношения и оттенки интонации.